Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании и Турции! Это программа Лица Турции на телеканале ТВ-82. В Алании проживают иностранцы из более чем 80 стран мира, и истории именно этих людей я и хочу вам рассказать. Историю одной удивительной женщины, зовут ее Елена, и история этой женщины не только поражает, но и вдохновляет. И я надеюсь, что именно ее история заставит вас посмотреть на свою жизнь по-другому. на Украине мне очень понравился поначалу Мариуполь, то есть он мне показался таким романтическим городом. Может, у меня настроение такое было вроде море там Азовское такие приветливые люди, я не знаю, как будто я попал в социализм. Поэтому мне очень понравился город, хотя потом, сейчас выясняется, что там очень плохая экологическая, экологическая обстановка, Там людям тяжело дышать, потому что много заводов, и они загрязняют атмосферу. как-то это все я не замечал поначалу. Мы жили... Вроде все нравилось, маленький ребенок, но потом из-за конфликта на Украине, скажем так, нам пришлось покинуть. покинуть город, да. Мы поехали к родственникам на Украине, пожили у них. Ну, на Украине, честно сказать, людям с инвалидностью, наверное, не легко жить. Тем более, мы жили в город, назывался Белгород-Днестровский. Ну, там вообще, я не знаю невозможно записи, жить с людям на коляске, то есть там нет ни одного тротуара, не город где-то тротуар остался, наверное, ничего. в 60-х годах, вот как строили его, очень тяжело, да, там мы, мы побыли там, пока Насте не исполнился год, но военный конфликт не прекращался, вот, становилось сложнее и сложнее жить, и когда понятно было, что назад дороги нет, потому что тоже город уже бомбили и так далее поэтому э, нам знакомая так знакомые предложили э, поехать в турцию и пожить здесь mm. вот. И так как я настолько там всего боялась уже и моя нервность я не могла это вносить потому что я ребенка мечтала всю свою жизнь и почему так случилось просто так случилось родился ребенок и начинается военная обстановка а вот то то вынуждены были покинуть страну вот но как сейчас я говорю знаете как то есть такая поговорка было счастье да несчастье помогло или что-то типа mm -hmm. это потому что мне конечно вот люди меня спрашивают ты скучаешь по родине я не знаю у меня нет такого чувства вот что я почему-то скучаю потому что моя жизнь была довольно таки сложной на Украине сложно то есть когда ты живешь и не можешь Зайти в общественный транспорт. Подняться в больницу, потому что там ступеньки. Под... Зайти в театр, потому что там ступеньки нет съезда. Да? Учиться нормально в университете и так далее и тому подобное. Зайти в горисполком, потому что там ступеньки. Mm -hmm. И ну куда бы ты ни пошел, все упирается в одно и то же. да, То как бы... Ну, вот мне, мне не о чем жалеть. Мне поначалу казалось, что... Ну вот, мы когда сюда приехали, там, допустим, выходим из автобуса с коляской, побегает какой-то парень, откидывать перед нами трап. Мне казалось, что поначалу я думал, что просто наши люди немножко холоднее, то есть они не воспринимают. Но, скорее всего, просто это ну, система такая. То есть сидит охранник, мы, мы не берем среднего человека, а ты заходишь в аптеку, а там сидит охранник, он тебе... Просто дверь не может даже открыть, mm -hmm. да? И мы yeah. судим по людям а, по, об этом охране. А здесь вот я помню ситуацию, меня очень поразило, когда был старый Девлет, а муж меня возил на процедуру три недели, там надо было в гору, знаете, подниматься. И вот он а, меня в эту гору поднимал, поднимал, останавливается, останавливается машина жандарма, выходит человек в форме и говорит, вам помочь? Вот это меня вообще поразило. Я, думаю, из Каряжки выйду, потому что у нас никогда милиционер не предложит помощь. Ну, то есть и то же самое здесь, допустим, вот перед у меня был муж поражен. То есть э, когда-то мне нужно было, э, я, мы гуляли в городе, и мне понадобился туалет, как бы а рядом у меня было. И я говорю, я знаю точно, что здесь в Беридье туалет для инвалидов. Муж говорит, тебя не пустят, ты что, тебе сейчас не пустят, тебе вызовут ну, полиции да. и такая-то. Так, так. ну, я просто не мэрия, я просто проецируя, допустим, Красову, да, зайти в мэрию в туалет, ну, лучше вообще тебя заберут милиция тебя просто выгонят. И я подошла к окраинке говорю, а можно? Мы выходной день, там никого Конечно, они мне помогли подняться, провели, открыли никаких проблем. Вот из этих мелочей, наверное, складывается мое отношение, бы, в целом к стране к людям ну, потому что потому что вот у меня немножко свое как бы свой не знаю, взгляд на это а мы прилетели в турцию 17 июня я помню до чтобы почти э, год и месяц но у нас еще только за две ручки ходила это был э, 15 год потому что в 14 она родилась вот мы, как я уже сказала мы пожили на холтаре несколько недель вот, но там нам было тяжело, и мы решили, что в оба нам будет лучше, легче добраться до города, потому что я могу, вот, у меня есть коляска, к счастью, вот, осталась там проблема с выходом из дома решить, то есть я могу, допустим, по набережной сесть в тележку-коляску и проехать, не знаю, до центра Лани, и, конечно, не будет ни одной ступеньки, потому что это набережная, то есть очень удобно, из Махмутара мы, конечно, не могли бы не в Давлет выбраться в Астане, Там просто ни, еще ни вот эта трасса. То есть нам ну, здесь удобно. Рядом она, конечно, больница одна, тяжело. рядом больница другая. Рядом рынок, рядом море. Вот. То есть и чувствуешь себя, что ты человек. дочка елены и алексея входит в государственный турецкий садик и сейчас елена и алексей приехали встречать настю из садика вот так вот выглядит самый обычный государственный турецкий садик и здесь дети также могут играть и веселиться Дети приходят в садик и в 12 часов мамы забирают детей. Пока дети играют после детского садика на детской площадке, мамы ждут в тенечке. Я в детском саду начинается половина восьмого но, мы к сожалению, не успеваем с мужем пока покормим, соберем меня дочку приходим в сад наверное на час позже по 9. дети в саду играют занимаются у них разные уроки гуляют на улице с учителем на площадке и у них завтра их 12 муж идет за дочкой забирает после этого они играют на площадке Она мне говорит, мама, ну ты как частенку. Я говорю, Настя, ну, если бы у меня было со здоровьем, она говорит, ну хорошо, ну вот это папа родит, говорит. папа Настя, тебе понравилось сегодня в садике? Что вы делали сегодня с учительницей? Ты не помнишь уже? А кушали, вы что сегодня? Угу. Ну что было? Какой-то белый. Квадратик белый. Да. Ну, пеннирный она был. И... И... А, а что ты на турецком уже знаешь? Расскажи. Пенбэ, и еще что? Морковка. Какую-то песенку она и... только и... я не понимаю. Ой, типа, да. А скажи, брата, морковка как? Хавуч. Кавуч. А еще что-нибудь? Как будет? Посмотри, садись. Пататес. Потатес, картошка. Я понял. В основном мы знаем еду. А учительница, ты любишь? гуляли на улице. Гуляли на улице? А учительница, ты любишь свою? Доброе. А с детьми и дружишь? С бананом говорить плохо. Ладно, пора нам идти нас, нам надо на базар еще что-нибудь купить, хорошо? Пойдем на базар. Пойдем побыстрее. Мы живем на. Мы в оба, в районе оба. Когда мы на самом деле в Алане только приехали, мы жили три недели в Махмукларе. Но ну, Магмударича за нам было я тяжело. Кушать, а, непредпособленные пряжи для инвалидов, да. а, очень шумные скоростные дороги и так далее. Поэтому мы выбрали этот тихий европейский район, оба. Вот. Настусь, помоги нам открыть дверь. Вот. Мы живем довольно близко к морю, где-то 150 метров, Мама. что очень для нас удобно, мы можем скорее Мама, Летом на море, вечером просто погулять. А набережной зимой очень хорошо помогает мне, например, для дыхания. Вот. И зимой у нас видно даже на верхушках гор немножко снега. Мы тут не видим снег, но где-то представляешь, если вам хотела. Да, Настуся? Мама, будешь я, я походу на цветы? Конечно, покажи цветы. Идем, я походу на и... цветы. Только не пойдем. пойдем, пойдем. Вот туда. И вот это еще. Я когда жила в своей стране, я всегда мечтала в своем доме. Потому что я жила в девятиэтажном доме. Делиться второго этажа, она с вами понимаете. Бака да, я часто была на улице. Для меня это подобно клетке. Пришла на своем доме, чтобы всегда быть на улице. Но я не знала, что где-то можно жить в квартире. Не имея своего дома и чувствовать себя не в клетке. Поэтому. У нас довольно-таки маленькая квартира. Многие говорят, у вас маленькая квартира и так далее. Но я очень люблю этот домик, потому что здесь вот мы живем на первом этаже. У нас закрытый вот балкон. Я могу просто, пока муж, допустим, с дочкой ходит на базар, или в парк, если у меня нет возможности выйти, я могу просто сидеть на балконе и дышать свежим воздухом. Ну а как бы садим в свой домик, как бы тот, который есть в своем доме, мы попытались создать сами накупив разных цветов, посадив их в горшки. Ну, в общем-то, весь сижу и представляю себя на природу, да? Только да. Настя боится пчелок, которые летают вокруг цветов, да, Настя? Но они-то не трогают, они просто собирают пельцы цветов, правда же? Какой бы этой головой там летит? Вот так. Летит, да, вот так. А и Настя там хм. да? Настя же хочет домой. Пойдем домой. Памера Вот Это наш год, вот тоже маленький, но, в принципе, все, что может есть. И для меня, конечно, большим, большой удачей является бассейн. Я, даже сама плавать не могу, ничего не могу, но у меня муж купает летом каждый день. То есть, как купает за я сижу в воде, пытаюсь делать даже какую-то зарядку, потому что в воде я могу даже шевелить ногами, двигать, делать какой-то водный велосипед ногами и так далее. Ну и, конечно, ребенку радости тут вообще. Вот, эм, мы еще не научились, к сожалению, плавать без нарукавников. В этом году она плавает уже столько лет, большой потеря нарукавников. А в этом году пытались снять нарукавники, но идет под воду. <рас> <поэтому>, Поэтому, нет, наверное, оставим плавание без нарукавников на следующий год. Елена, расскажите, пожалуйста, как проходила ваша беременность, как вы решились, как вы... Стоять, помочь, да? да, чтобы благодаря вашему примеру другие люди тоже шли к своей цели потому что вот на самом деле друзья знаете что я заметила э, в елене то что э, елена никогда не боится спрашивать о помощи на самом деле это очень важное качество потому что все мы здоровы мы или есть у нас какие-то особенности в здоровье все мы люди и мы не можем все да? даже когда мы живем в своей стране, а когда мы живем в чужой стране, то спрашивать о помощи это самое, мне кажется, это самое главное, потому что если вам не поможет первый, второй, третий человек, то четвертый, пятый, шестой обязательно поможете. На самом деле ничего страшного, ведь в этом нет, да? Кто-то откажет, а кто-то поможет. Поэтому, Елена, расскажите, расскажите вот, вот все трудности, которые вам пришлось пережить. И mm -hmm. благодаря которой mm -hmm. у нас вот такая вот хорошая девчушка получилась, да? Вы знаете, наверное, я просто действительно в жизни надо очень что-то сильно хотеть, хотеть, просить у Бога, и тогда, наверное, это может свершиться. Так, по крайней мере, произошло в моей жизни. Я с детства очень любила игру в дочки-матери. У меня было много кукол, и я почему-то в детстве знала, что я обязательно хочу стать мамой, и обязательно у меня будет дочка, ну или может сыночек, но почему-то мне хотелось дочку. Вот, но жизнь складывалась как-то не так, а, но я все равно очень хотела. Был период жизни, когда я уже поставила крест на этом, то есть а, годы шли, мне было 30, я понимала, что, наверное, уже все, и лучше я укреплюсь головой в карьеру. Но, видите, судьба распорядилась опять иначе, то есть я познакомилась с Алешей, и мы поженились, обвенчались в церкви и решили, а, что у нас будет ребенок. И 20 мая 2014 года у нас родилась Анастасия. Сложностей, конечно, было очень много. Знаете, я называю это, не я родила, а мы родили вместе, потому что на тот момент поддерживал меня только муж. Знаете, казалось, весь мир был против нашего желания просто иметь полноценную семью и иметь ребенка. То есть все друзья, все говорили, что мы сумасшедшие, что я Умру, что я не выживу, что будет больной ребенок, что еще, еще, сделать аборт и так далее. Чего я никак не могла принять и ужасно переживала по этому поводу. Но несмотря на все сложности, которые возникали на нашем пути с врачами и так далее, о которых я могу, в принципе, говорить часами, а мы выдержали этот путь. И вот мы приехали в Турцию, в Настеньке было год и месяц. Это был просто маленький малыш, который только топал. Сейчас нам пять лет и 4 месяца. Мы с этого года пошли уже в Анауку, вот, мы хотим государственный сад, мы пробовали частный сад, когда я была 3 года, но частные сады в Турции довольно-таки стоят недешево, и плюс мне хотелось все-таки где, чтобы я была уверена, что там настоящий состав чтобы это было государственное и так далее, не знаю, почему-то я доверяю больше. И сейчас Настенька посещала вечную школу. Это новый проект. Была от Майли здесь. Для детей, иностранцев. Очень мы остались довольны. То есть Настя посещала школу каждый день с ней занималась учитель, просто чтобы учить язык. Чтобы она Турецкий уже, язык. Да, угу. 9 сентября она уже пришла хоть как-то угу. э, с каким-то, с какими-то познаниями турецкого языка. Вот, и сейчас мы уже ходим именно в сад. Также вот у меня мечта. Настюш, скажи, пожалуйста, mm -hmm. ты что знаешь по турецки? Один, два, три, цифры ты знаешь, да? по турецки А у меня есть песня вот так. Хотя в иди ищет, а ты пишет, mm -hmm. а ты иди. А еще ты знаешь разные фрукты, да? Знаешь, как спросить, как дела? Как будет, как дела по турецки? Гуандин. <соцентральный директор> Нет. Гунадин это добрый. Гнадин – это добрый. А где у нас? <соцентральный директор> у нас. А что он да ответит, когда тебе говорят на им. Им. им. Это главное, чтобы... Ну у нас все, беги, ты хочешь уже бежать да? Хорошо. Елена, скажите, пожалуйста, uh -huh. как, будучи иностранкой, uh -huh. вы определили Настю в государственный сад? Как, как, как выглядит этот процесс? В принципе, без проблем должен быть только экомет. Экомет и... это вид натрителя. Uh -huh. Да, экомет у нас, uh -huh. и значит... То есть, я так понимаю, сады идет, ты по траписке. То есть ты числишься по этому адресу, значит ты идешь в сад, который ближайший, ближайший к нашему адресу. Да, если в государственный сад нужно определиться с определенного возраста. Вот если я не ошибаюсь, а 54 месяца и 56 месяцев. Должна быть ребенку. Раньше они детей, насколько я понимаю, не берут. берут. ребенок уже должен сам кушать сам ходить в туалет, ну, mm -hmm. то есть уже без памперсов и так далее mm -hmm. и тому подобное, и вот мне кажется, это правильно, вы знаете, потому что вот я пыталась в три отдать ребенка, но я видела, что он не готов, она плакала, вместе с ней плакала я. Mm -hmm. А вот сейчас, когда ей вспоминает 4 года, уже в 4 mm -hmm. она мне сказала, мама, я хочу в садик, то есть я поняла, что и она готова к социуму, и я готова ее немножко отпускать от себя, потому что дочь 4, для mm -hmm. меня это было просто истерика. Uh -huh. Елена, расскажите, ну, напоследок, после такой трогательной долгой истории, расскажите о своих планах, мечтах, как вы видите будущее свое, своей дочери, своей семьи. <связывая> я, я хочу сказать, что мечтать вообще это очень важно для человека, потому что когда мы мечтаем, мы как бы живем, у нас есть какой-то смысл жизни и стремления, чтобы не чувствовать, что ты как бы здесь находишься просто mm -hmm. так, на этой земле. Мы любим с дочкой помечтать, как ложимся спать. Мы ложимся, мы начинаем обсуждать сегодняшний день, куда мы пойдем завтра, что мы будем делать и так далее. Мои мечты, я каждый день только прошу Бога, только мне здоровья, чтобы вырасти дочь и поставить ее на ноги, потому что у меня заболевание продвестирующее, это такая нотка грусти, не хочу ее развивать. Вот, но и если я мечтаю, то поставить ребенка на ноги. И очень хочется, конечно, чтобы Настя... Я всегда мечтала танцевать. Мне очень хотелось бы, чтобы Настя танцевала в этой жизни за меня. Или занималась какой-то гимнастикой, вот что-то такое. Понимаете, чего не было у меня. Прыгала, бегала. То есть вот просто за меня в этой жизни. Ну, наверное, это все мои планы. Не считая таких мелких, там, бытовых, ну Как сделать там съезд из дома. Но самые такие глобальные связаны с с нашей дочкой. Люблю Аланю, на самом деле, за климатом. А, вот сейчас конец сентября, а я иду в маечке. А, хотя в наших странах, уже люди говорят, что-то не в пуховиках. И для меня это, конечно, очень тяжело. Единственное, было немножко тяжеловато первый год, когда мы только приехали сюда. Мы приехали, прилетели 17 июня, ребенку был годик и почти месяц. И первое лето, я всех спрашивала, боже, как вы тут живете? Мне казалось, что я на сковородке. А мне говорят, да нормально, мы привыкли. Я спрашиваю людей, которые 11 лет живут, допустим, в Алании. И сейчас, вот мы уже здесь пятый год, я могу сказать, что каждое лето мне уже легче и легче дается. Я уже знаю, как себя вести. Когда выйти на улицу, когда не выйти. В бассейн очень помогает, холодный арбуз. И, конечно, прогулка, лечение по набережной. Мы уже более менее адаптировались. Да. Ну, вот. Нормально, нормально. Да. Ну давай, люблю, я не ела более Ой, я очень люблю рынки. Дальше в Первые Первый год я не пропускала ни один рынок. Мы ходили с мужем часа, Не могла пойти на рынок. И плюс все 2-3 часа. Вот. Сейчас, конечно, мы ходим реже, потому что много других забот. Вот. Но сейчас мы живем сами, стараемся ходить один раз в коленок, закупаться вот в четверг, у нас более дешевый рынок, по сравнению с понедельником. А вообще я стараюсь летом ходить вечером. Вечером намного дешевле базар. Ну, сейчас ходим, как получается. И в понедельник бывает Леша, Настя забирает в сада и что-то они там покупают, что не успели купить. Допустим. Бананы у вот, нас есть яйца там что-то такое Елена, Алексей, вот расскажите, очень... а они у тебя на липучечке еще, ой какая красота расскажите пожалуйста как, как вы познакомились вот вы верите в интернет знакомство я верю в любые знакомства если они приводят к созданию семьи и рождению таких красивых да. детишек многие люди просто в этом занимаются. у меня было к этому не одно значит Отношения. Ну, видите, мы живем в современном мире, когда людям некогда ходить там, в театры да. uh -huh. и так далее, в кино. Вот. Ну, познакомились очень случайно, я не знаю. Я, я расцениваю это как судьба, потому что очень было таких много моментов, когда я в этом нуждалась не раз. познакомились по интернету абсолютно случайно. И у меня были проблемы со здоровьем, они сейчас остаются, у меня есть камень в желчном И так зародилось наше общение. Просто о том, о всем. Он мне писал длинные письма, они были все длиннее мне нравилось их читать, меня. вот, и... Сколько лет назад это было? Мы познакомились в конце двенадцатого года. Угу. Лёша было почти 40, 39, а мне было 32. Вот. И вы жили в это время в каком городе? Я жила в Мариуполе, это Украина, Донецкая область, он был из на дону Россия. Вот. Мы стали общаться. И в процессе общения я поняла, что мне интересно, mm -hmm. даже Чем, важно, чем вас зацепил такого. Алексей, вот, когда вот возникает же такое ощущение, когда вот понимаешь, что этот твой человек? Да, он абсолютно был открыт, абсолютно был дружелюбен, без всяких, не знаю, там ноток каких-то, которые мне бы мне не понравились, чтобы что-то я там заподозрила mm -hmm. такое, поддерживал. то есть я сразу ну, как-то то есть если меня что-то тяготило или что-то в душе было внутри, я с ним этим делилась, он мне советовал и так далее, а, вот, ну и мы общались, общались, а потом, а потом я поняла, что У меня том человек уже немножко так... тянет больше, чем дружба, то есть, вот. Но я в тот момент, я собиралась уезжать, у меня была голубая мечта mm -hmm. уехать в Германию, получить второе образование и там остаться. Mm -hmm. Я уже был пройден довольно-таки большой путь, потому что я, ну, как у меня была подготовка, я сдавала на разные новые сертификаты, ездила где-то Все для меня, в общем-то, довольно-таки сложно, потому что наше образование там не котируется. я понимала, что мне надо уезжать, потому что уже как бы большой путь пройден. Ну, с Алексеем мне надо как бы отношения развивать. И я решила сделать такой ход, который тоже мне легко дался. Я ему отправила свою фотографию. То есть мы общались даже не видя друг друга. Нам это было абсолютно да, И сколько, это, сколько вы так общались? мы так общались полгода. Полгода. Вот. Ага. Я помню первое письмо. Без фотографий да. совершенно. Да. То есть абсолютно это было, я говорю, никаких связей, ничего. Ага. 2 ноября он мне прислал первое письмо. Настюш, хочешь поиграть пойти? Только От... кепку, да? Отпустим ее поесть. Да, кепку, у -у -у. Папа? Она осы. Аса? Аса? да? Хотите, попа? Смотрите, она будет сосита. Она будет сосита. Аса? Слушай, у тебя здесь бананчики остались. Аса, бананчики что-то... Сейчас папа с мамой нам расскажет, как они познакомились. И потом чуть -чуть, папа с тобой да? чуть-чуть поест... Чеченка, поешь, папа? Да. Не хочешь? хочешь? Ну чуть -чуть. Да, посиди чуть-чуть, <смех> буквально две минутки. Буквально две минутки. Вот. И вы отправили свою фотографию? Да, я отправила фотографию где-то в феврале. Uh -huh. Просто в полный раз на Колянске. И я подумала, что это его отвернет, как бы, ну и все произойдет само собой. Uh -huh. а вот, правда, не скрою, после этого я отправила вторую фотографию. Я была в портретном виде. Uh -huh. <смех> Мои любимые фотографии, где у меня были длинные волосы. Блондинка, ну, наверное, где-то на под... подсознании мне снимай, не да. хотелось, чтобы наше общение прекращалось. Ага. Ну, и, конечно, Алексей нормально отреагировал, по моему удивлению, то есть он стал спрашивать, Аленочка, как произошло, у тебя авария или что? Uh -huh. Мне пришлось сказать о своем заболевании, что у меня спинальная мышца что атрофия, что это генетическое заболевание, uh -huh. что я родилась такой, что у меня был даже брат такой, родители двое болит детей, uh -huh. и наше общение не прекратилось. И весной мы настраивать на встречу. Я... Алексей, да. расскажите, чем вас Алена привлекла? Вот когда именно вот тот, тот же самый момент, когда ты понимаешь, что это твой человек, не, вообще несмотря ни на что. Ну да. Такое бывает, что ты вот, вообще человеком. И чувствуешь, да? да? Чувствуешь, что Мама, тебе, как бы его не хватает, да? Mm -hmm. И продолжаешь общаться и это перерастает в какие-то уже uh -huh. более глубокие отношения. И далее вы встретились. А где вы встретились? В каком городе? Я приехал в Мариуполь. Uh -huh. ну, я на тот момент работал uh -huh. на заводе, электровозоремонтный завод. Uh -huh. э -э в Ростове. Да. Uh -huh. ну, и я не помню, что у меня там было, отгулы и отпуск, что Нет, на самом деле он даже приглашал меня куда-то съездить с ним в Крым и так далее. Но я сказала, ты просто сумасшедший, потому что ты не понимаешь, что такое женщина на коляске. как бы это не та женщина, которая просто может, То есть за мной нужен постоянный уход и так далее. И я ему это расписывала в свой То есть вы его пугали? Да, я его пугала и пугала, и, наверное, проверяла этим самым. То есть я ему рассказывала, что... Она кричит, что Томаса сайте быстрее. А, я ему рассказывала, что мне нужно одевать и садить и влазь, и так далее все подобное вот, а в вот это время вы плава. проживали с родителями, да? я с мамой, с мамой. Mm -hmm. ну сходи, наверное, посмотри что там я, наверное, так, у нас э, оса на площадке поэтому Алексей должен пойти к Насте и защитить ее от осы вот, и Потом, э, значит, э, этого не испугала тоже. Mm -hmm. Ну, конечно, от поездки в Крым и так далее я отказалась. И я сказала: ну хорошо, приезжай. Mm -hmm. Приезжай на пару часов, мы с тобой можем сходить в кафе, поговорить, с тобой общаться. Но он сказал, нет, я не приеду на пару часов. Я приеду на неделю. Мы будем с тобой просто общаться, ходить, гулять и так далее, и так далее. Mm -hmm. и я говорю, почему на неделю, почему не за несколько часов? Он говорит, а что не часов Мне даст понять, ничего. Вот. Я пыталась, я долго отказывалась, но потом все-таки он приехал и мы встретились. То есть вы даже сопротивлялись тому, чтобы он приехал? Конечно, однозначно сопротивлялась. Но когда он приехал, вы знаете, у меня было неописуемое чувство. В принципе, у меня это было уже 33, и я тоже с каким то представлениями о жизни уже была. Но такого чувства у меня раньше не было. Мы когда, помню, вот он меня пригласил погулять и вызвал такси, мы поехали в такси в центр города. Мы сели в такси, и вот я поняла, что это мой человек, я не знаю, но никогда подобного не случалось. Mm -hmm. То есть я абсолютно не кривлю душой, никогда подобного не случалось, не знаю. И когда мы покреплять, тоже начинались проверки, то есть человек, ну как бы я говорю человеку, а я хочу я хочу в подземный переход. Можешь меня отпустить? А то есть там... вы так его прям да, тестировались. А серьезно. там в Украине, знаете, не очень приспособлено. Это mm -hmm. не Алания. Что ты можешь везде подняться и зайти. Mm -hmm. И там, допустим, три лечь про прослета. сможешь, ну, мы Вот, Или там еще что-то. Ну, я уже сейчас так не помню, 6 лет все-таки просто. Mm -hmm. Подземный переход, там, допустим, набережная какая-то, еще что-то. Mm -hmm. Поднять, например, я жила в доме, у меня лифт со второго этажа. И просто были такие рейсы, которые надо было толкать. Алексей, ну а вас не испугали все трудности, да? Сложности. На тот момент это как бы считалось, ну как, виделось мне, как это было все новинку, то есть коляска, надо ее толкать. Экзотика. Да, это как экзотика. Это потом, когда ты это делаешь каждый день, вот сейчас я, грубо говоря, переходя дорогу, я уже... Сразу обращаю внимание, где есть въезды, Съезд, да. Въезд, да. а раньше как-то ну, ну, спустились в переход, ну давай спустимся в переход. То есть. Самое примечательное то, что у нас даже некая такая мистика цифр, не то что мистика, мы встретились 20 июня 2013 -го mm -hmm. года, да, в этом же году, 20, 20 июня 2013 да? -го да. года, а, а, -а, -а. 20 -го мая, в следующем году 2014, уже -го, uh -huh. То Настя. Не знаю, хорошо ли это плохо. Если люди считают, что из быстрого не может произойти ничего хорошего, а вот. На но... самом деле я считаю, что это такие стереотипы у каждого. Да, я тоже. У каждого понимаю, своя история. Mm -hmm. Вы знаете, он ко мне приехал и через четыре дня он мне сказал, Давай жить вместе. Mm -hmm. Я говорю, как жить вместе? Ты работаешь, у тебя там все жить, весь уклад. Mm -hmm. как бы я... ну, все друзья, все знакомые, mm -hmm. я не знаю. Ну все, да, так. Забор, на 20 лет был, да. Возможное, повышение было на носу, и, угу. Но он сказал, понятно я, что это несовместимая сфера будет, о которой я до 10 вечера приложу, да, потому что как бы... Мама уже за мной не могла ухаживать на то время, вот, поэтому пришлось все бросить и уехать. Вот, но я думаю так, что если все это, получится, вот, такое чудо, как Анастасия, Значит, Настюш, иди сюда, боже, мы про тебя боже, говорим. Иди к нам. Настя уже пять лет, да? Пять, да, часть. Иди. иди, иди. Мама про тебя рассказывает. Иди к нам, Насте Настя уже пять в четырнадцатом году. А кто она у нас? По знаку зодиака? Она телец и лошадь. Телец и лошадь. Ой, яма баранчик. Да, да, да. Она родилась в год Олимпиады зимней. А я родилась mm -hmm. в 50-х годах. Тоже была Олимпиада. Uh -huh. Вот, назвали Анастасию, это было решение отца стопроцентное. Он сказал, только будет Анастасия. Uh -huh. Ну, он мне предложил там два имени. вот еще предлагал Екатерина, Мария или Анастасия uh -huh. сказал, Имя будет только русская. Знаете, я когда была временная, я смотрела мультик uh -huh. э, с ученицей Анастейси на английском. Uh -huh. И я подумала, ну, значит будет Анастасия. Uh -huh. И причем у меня uh -huh. были. Некоторые... Анастасия, тебе нравится твое имя? Красиво. Да? при сложности. Настя пока. Настенька можно по-разному. Настя была в животике, а мы прочитали, а -а -а. что Анастасия означает воскресенье. Воскр... Да, да, воскресшее, воскресенье. Мы решили, что да что да. Ну и звучит руление плохо. Нет, Анастасия, анастасия очень одно из самых да. красивых и на английском телевизор. красиво на встреч, да. а и в Анастасия. Елена, расскажите, пожалуйста, как вы стали преподавателем английского и немецкого языков? Вы, вы до сих пор активно преподаете эти языки, так ведь? Вы знаете, я в детстве вообще мечтала быть, наверное, как и многие детки, доктором или актрисой, mm -hmm. или певицей. Но со временем я стала понимать, как бы, положение о том, что, к сожалению, это нереально. Вот. И так как детство у меня было до 10 лет легкая, красочная, но в 10 лет, когда у меня ушел папа от нас, mm -hmm. детство стало сразу серьезным. Вот. Так как жили мы с мамой на… Малюсенькие пенсии как бы mm -hmm. помочь было особо некому, только вот мой дедушка помогал. И я очень рано поняла, что да, мне нужно выбрать профессию и как-то работать. Mm -hmm. Поэтому лет 14 или 15 я поняла, что, что я могу делать дома. Либо работать с компьютером, но которого у меня тогда еще не было. Mm -hmm. Я первый компьютер появился, но было 21 год. Mm -hmm. Либо что-то с иностранными языками. И таким образом я в 17 лет поступила в Мариуполе в Приазовский государственный технический университет на специальность перевод, два языка, английский и немецкий. Но тоже там было все сложно. Вы знаете, вот в Турции нет проблем. Вот сейчас моя дочка ходит в Анауку, и я пришла к ним. Это начальная школа? Да. И угу. а, воспитатель говорит, Елена, угу. пройдем на второй этаж. А я говорю, как на второй этаж? Лесяца? Она говорит, у нас же есть лифт. А у есть лифт? У вас два этажа. Она говорит, конечно, у нас есть лифт. Я говорю, а зачем вам лифт? Она говорит, ну мало ли, детки такие будут учиться. То есть везде, во всех учебных заведениях есть лифт. То есть, я так понимаю, проблем получить образование для больных а в Турции нет. В Украине не хотели брать даже мои документы. В университет. в университет. Их не брали. Первая группа инвалидности, мы не возьмем документы. Мама ходила и просила. и ну, взятки какие мы можем давать нет и слава богу нашелся добрый души член, ректор сейчас он уже у нас царство небесное у него был рак но он сказал ваша дочь будет учиться и мои документы взяли То есть, даже было и такое хотя конечно ни о каких лифтах речи не было у нас шестиэтажное здание кафедра иностранных языков на третьем этаже было и вот все шесть лет у меня была заочная вечерняя форма обучения все шесть лет у меня мальчики, хорошо, что технический университет они меня относили на третий этаж, а бывает и на пятый, когда была информатика, история и т.д. Uh -huh. Так что об этом и речь И Вы учились на факультете на преподавателя-переводчика немецкого и английского Да, языка. Вы знаете, название факультета несколько раз почему-то менялось. Uh -huh. Это был перевод, потом это была прикладная лингвистика, но uh -huh. в итоге, да, переводчик английский, немецкий язык. Uh -huh. Я немножко в Украине поработала с переводами, но, uh -huh. честно говоря, мне стало скучно, я очень люблю работать с людьми. Наверное, это немножко не моя стихия. Uh -huh. поэтому То есть вам просто... больше всего нравится преподавать язык? Да, людей. я люблю работать с людьми, люблю с такого рода общения, люблю видеть какого-то результата, дачи получать, uh -huh. обмениваться энергией, поэтому выбрала все-таки uh -huh. дорогу преподавателя. Ну переводом я тоже занималась, ну редко. Uh -huh. И э, получается, что э, вы преподаете э, как очно, так и через Skype, через uh -huh. какие-то мессенджеры. я всегда работала очно, то есть э, Face to Face, да скажем uh -huh. так. Но то когда... есть ученики к вам надо приходили? Да, да? конечно, uh -huh. к не приходили, надо. Я очень любила работу, у меня не было там детей, я была погружена мне до головы. Uh -huh. То, что... И с тех пор, как бы, да, я работала только онлайн преподавателем потому что, ну, не знаю, это удобнее для Ну да, но в принципе сейчас человек меня. может находиться в любой стране мира, да, связаться с учителем и изучать да, да. язык, практиковать его как с носителем, так и с учителем, так и ну, да. Совершенно ничем не ограничено это. Друзья, история Елены действительно удивительная, многих, как я говорила в начале, заставит пересмотреть свою жизнь и взгляд на свою жизнь, ну и конечно же вдохновиться примером Елены и самое главное мечтать и верить, что в жизни все возможно. Да, можно я сейчас скажу, я вот хотела бы пожелать может быть, кто увидит программу эту, я хотя бы пожелать всем людям, чтобы они не боялись своей жизни делать три вещи. Это мечтать, любить и менять свою жизнь. Это очень важно. вот. Может быть, кто-то посмотрит э, эту программу. Те люди, которые тоже, допустим, в чем то ограничены, как я, физически, но очень мечтают стать мамой. Э, не бойтесь, мечтайте, просите у Бога вот. сил, э, веры. Ну, конечно, если рядом есть хоть один человек, который и верит тоже. вместе с вами, хотя бы один человек, не бойтесь и идите до конца. Елена, спасибо вам огромное. Антон. Мы желаем вам самое главное здоровья, а все остальное, конечно же, будет. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. Смотрите передачу Лица Турции. Каждую субботу на русском и каждую среду на английском языке на телеканале ТВ82 и на моем YouTube канале. Узнавайте больше об интересных, а самое главное вдохновляющих людях со всего мира, которые проживают в Алании. Всем всего хорошего и до встречи!